Привет, я Лина Фокс, это Fox's Time И да, в таких рубриках я буду вам рассказывать, что у меня было, какие планы у меня на что-либо, истории, вдохновления и тому подобное То есть в таких видео буду с вами разговаривать, болтать и как-то вам поднимать настроение Надеюсь, в такими видео я буду вам поднимать настроение или хотя бы вам будет просто интересно и не скучно Поэтому оставайся со мной и не переключайся Фу, Люблю тебя, да я думаю, что кто-то из вас заметил, что мое название этой рубрики совпадает с названием очень известного мультика. И кто-то скажет, фу, плагиат. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. это не так. Все было очень просто. Я где-то неделю думала, реально я думала, где-то неделю, как же назвать эту рубрику. Очень долго думала, серьезно. Но потом я прям вот решилась в вот один прекрасный день, просто решилась, что прям... Села за стол и прям вот взяла лист, взяла ручку и начала думать, как же назвать рубрику. Как же назвать свою рубрику. И тут о великий момент. Я беру свой дневник, в котором я рисую, открываю его и вижу там часы. Я такая, время. Точно. Лисиное время, да. На английском Fox's да, да, это оно, да, да, это путь к истинному, да. И мне меня прям, прям все, я поняла, что именно так я назову свою рубрику. А потом, да меня вообще вот доперло, только вот через какое-то время, через два дня, что мое название очень похоже на название Adventures Time. И я такая, кто-то по-любому скажет плагиат, я такая, все, нет, я переименовывать ничего не буду. Придумала сама, да, все. Не, не смейте мне писать о том, что мое название совпадает с кем-то. Нет, это не так. Чувствую, меня забанят на ютубе. Честно, я вообще не решалась снимать такие видео, где я просто болтаю. То есть я ничего не писала, не готовила сценарий, ничего. И снимать такое видео для меня это просто какое-то испытание на самом деле. Потому что я боюсь что-то не то ляпнуть и сказать. И потом это все монтировать. Это просто ужасно фу-фу-фу-фу-фу, а потом такая, да не, я сама люблю смотреть такие видео, думаю, почему бы и мне не поснимать таких видео, да вдруг у меня что-нибудь получится, и вдруг я такая прям болтушка крутая, и мне интересно слушать, поэтому надо попробовать, рискнуть, да, все, и я рискнула, вы видите, да, я снимаю это видео, я болтаю с вами, вам приятно меня слушать? Я надеюсь, что да. М -м -м. Вообще, такие видео очень сближают меня со зрителями мне кажется ты круто общаться просто через камеру со зрителями почему бы и нет это же здорово это прекрасно это это круто я не знаю как вам передать это но я лично люблю такие видео и сейчас мы резко переносимся на другую тему видео да да да да да все давайте переносимся я говорю на тему расписание моих видео его не будет Никогда на моем канале не будет расписание видео. Кто-то спросит, почему, что такое, типа, как ты можешь, как же расписание, по расписанию удобнее смотреть, это же организованность, это так важно и тому подобное. На самом деле, я хочу вам сказать одну очень интересную вещь. Это сугубо мое мнение, я никого не имею в виду, близко к сердцу это не воспринимайте, пожалуйста. Я считаю, что видео должны выходить тогда, когда у блогера есть вдохновление, а не когда там его нету, но ты понимаешь, что так, нужно выложить какое-нибудь видео, и начинаешь снимать какой-то бред. И зрители это замечают, и они начинают об этом тебе писать. Ты думаешь, что, что ну да, это так, они все-таки заметили, меня спалили, боже, и это провал. Поэтому в моем случае никаких расписаний. Нет, нельзя. Вообще для меня видеоблогинг это что-то нечто такое, прям вот, это как мое хобби. Даже не то, что хобби, это даже хобби нельзя назвать. Это больше, чем просто хобби. Я обожаю видеоблогинг, и для меня это просто святое. Я не могу, я тащусь от этого, у меня прям... <свы> блоги видео, монтаж идеи, о господи этот процесс меня просто вымораживает но он классный меня прям, мне это нравится я прям балдею от этого прям, ну не могу, ужас какой-то просто тащусь, фанатка этого всего и это круто А, я опять сказала это слово боже, все хватит, какой кошмар Сейчас скоро их слово кошмар станет паразитом. М -м -м -м! Хватит, Алина. Господи, успокойся! Ой! Знаете, иногда я себя чувствую ланы, дырей. И кто-то спросит, почему же? Знаете, когда я завела себе волосы, одеваю какой-нибудь венок, а у меня их много, потому что у меня мама любит их делать, и она их делает, и да я прям их ношу, прям, и кручу свои волосы, я прям, Лана Де Рей, да, осталось только вот эту музыку давайте. я такая прям, Лана Де Рей, это нормально, да, активный ребенок, настолько активный, что уже голова от самой себя болит, только я так могу, только я так Делаю, и я умудряюсь это делать. Да. Но я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Хоть оно было какое-то странное, и оно было, походу, ни о чем. Нет, оно было немножко о ютубе, о видеоблогинге, да, и о расписании немножко, так что нет, оно было о чем-то, да. Это так странно. Я стихами говорю. Чес. Что это было? Надеюсь, тебе понравилось это видео. Ставь пальчик вверх. Подписывайся на мой канал. Пока, короче.